И днем сердце сжигая, люби меня, люби Не улетай, не исчезай, Я умоляю, люби меня, люби.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 Ночью и днем сердце сжигая, Люби меня, люби! Не улетай, не исчезай! Я умоляю, люби меня, люби! люби.